Почему люди начинают врать, если они сами же понимают, что это плохо? Да и с рождения всех учат, что врать нехорошо. Но спустя какое-то время каждый человек начинает это делать. Как это психологически? А, дело в том, что как это объяснить? Ну, можно по-разному это объяснить. Но... Человечество натура такова. Вот смотрите, собака. Да, вот ваша собака домашняя. Она будет вам врать? Не будет. А почему человек будет врать по отношению к другому человеку? Расскажите. Почему? Потому что у человека есть одна вещь, которая отличает его от собаки и, допустим, от других животных. Это разум. Разум. Но разум сегодня в наше время... То есть раньше жили люди очень благородные. К примеру, их называли Арии. Это благородные люди, которые жили не для себя. Сегодня человек живет только для себя, понимаете? Поэтому он хочет выглядеть в глазах всех лучше, чем он есть на самом деле. И это материальные вещи, это преходящие вещи. На основании вот этого, что он обманывает, о том, что он нарушает законы. Это заповедь, верно? Не, не обманывали. Вот, это заповедь, одна из заповедей. Так получилось, что человек перестал соблюдать заповеди, было время, когда оттуда, сверху, с небес присылали нам аватары, которые должны нас были учить соблюдать законы. Кто-то, кто соблюдал законы, а у них они шли по эволюционной лестнице и шли они куда-то вверх, а наша задача вернуться обратно к Творцу. Ну, такова наша задача, божественная наша структура, наши триады. Да? А те люди, которые этого не знают, они живут своими э, инстинктами. Вот. И то, что им хочется делать, они делают. И во имя того, что им хочется получить какие-то выгоды преимущества, они нарушают заповедник, они их не соблюдают. Все. Поэтому э, то же самое в отношении очень многих когда мы это поймем, осознаем, и когда мы все это будем соблюдать, тогда общество наше будет цивилизованным, в настоящем смысле этого слова, цивилизованным. Это не значит, что они все будут с книжками в руках, и так далее. Нет, это просто надо соблюдать, в принципе, положенные в основу миростания, не только земли, а каких-то постулатов.